что, сегодня Дерунка. случилось, у нас что-то случилось, дырек весь опухший, сейчас мы едем в клинику. Да, переносицу разнесло у нас, конечно. Дыронька. Дыронька. Укололи дексаметазон. Ты с опухшим хлебалом. Пошли. Да, ну и ряха у вас, мистер Берри. Пошли, да. Дерек, а ну посмотри на папку. Нет, меньше чуть-чуть. Да. Uh -huh. Я не понимаю, внезапно. То есть что-то может что-то. Не ел, еще ничего не ел. Может укусила, но я не видела, где и да. что. Ну он дома сидел, еще дома. Он сидел дома. Но тут это уже чуть уменьшилось, Вот такое Я помню. Но тут еще заметно. Да, я прибежала, потому что я понимаю, что текстометрозона может быть недостаточно. Одного не миллитра? Внутри это мышечная. от меня надо колоть, у а меня. Это ужас. Вот такое вот было. Да это. Что случилось? Ты один только знает правду. Глуховато -то не то, не то. Что? Что -то там это не так. Что? Дыхание, в принципе. Чуть-чуть жестковато, но в принципе ничего такого. Он а задыхался, да нет? потому что будет отёк отёчная гортань Да, есть, немножко отёчная. Выдох. Не страшно, уже по Сейчас за пластички направляющих. Так, Аликут, я Лерон зато Ну, не сильно, тогда много, хорошо? Он хорошо. Это килограмм 40? Нет, 10. Да, ой. Так, значит, смотрите, а Лерон еще по у меня 4. Посмотрите, Дома, это может быть какой-нибудь паучок. У меня вот квартира, не частный дом. Я не могу понять вообще просто, у нас ничего не лазит. Ну, ум... Может окна крутые, это не может. Сетки у, у нас, да, сетки вот от пластиковых хук. Я не могу. Вообще. Может какой-то физиотерапевт. Скажи Вы знаете, в чем я подозреваю? Может быть действительно у него какой-то сезонный поленос начался, потому что он подчихивал последние дни, и я алерон давала, а вчера не давала. Ну, mm -hmm. может, я это, я могу, там, дома что-то должно быть новое ну, появилось. Может, какой-то там порошок там, э, там. Может быть, это дед привез брызганую черешню или mm лично. -hmm. Да. Да. Ну, поузнавайте, -по дома может что-то какой-то факт, это не учитывать. Это может быть какой-то какой-то спрей, который разбрызгает, то есть тоже новый кухида, задоран и так далее. Yeah. Так. Я со мной очень потому Зая, зая, все, ну все? что такое, больно Ой? тебе? Нет, нет, нет. Да, он даже не больно. Да, конечно. А, значит, смотрите, по а большому счету, алирон по плете был несколько дней, да, по большому Раз в день достаточно плодной таблеточки, вот в 4-5. Ну, собственно говоря, все. И ищите аллерген, то есть, ищите, что это может быть. Хорошо, дексаметабол, один миллилитр достаточно? Да, достаточно. Раз, раз, начала интенсивность подать, да, подать, да, начало интенсивно спадать, вполне достаточно. То есть, да. дексаметабол у него такая, не было бы она расцеполительной, да. то, по-моему, он свои действия уйдет. Ну, один-два раза в день, там, то есть, один раз в день, там, пару-трех пару, пару дней взять, это не катастрофа, конечно ну вообще тоже если признака попередники нету, то лучше делать. Mm -hmm. Хорошо, спасибо. То есть пока можно убежить. Да. Да. То есть если уже пошла на спад, вот это вот это пошло на спад. Пошла да, пошла. Вообще вот такой был. Все. Все. Все. Все. Спасибо вам большое. Спасибо, девочки. Да. Да. До свидания. Цикавым пахнет. Вернись. Верну ну что, сказали будет жить? Привет, привет, Дерка, ну что, мордаха, а ну покажи. Стой, стой, стой, не, не, не прыгай. Нет, чуть-чуть еще держится, держится еще. Все, пришел, упал и спит, да? Да. Так, э, что случилось? Ты можешь объяснить человеческим языком? Я не знаю. Это Свою малыш, свою. малыш, тебя что укусил кто-то? А ну покажи свою мотор. Там что-то пахнет. Да. подними мотор. Ну покажи. Не, ну уже лучше, конечно, ну, ну на ощупь чувствуется, конечно, но уже лучше вот тут вот опущая еще, вот прям чувствуется, ну уже лучше. Да, что же это такое на да. тебя? Я решил побить ну, побыть ты а пишет уже хорошо? Да, даже поехал. А